Пульсовые зоны. Что это такое и для чего они нужны? Приветствую вас, друзья, на связи Серняк Александр. В этом видео говорим с вами о пульсовых зонах. Разберем с вами, что это такое, для чего они нужны и, в конце концов, что с ними делать. Прежде чем я перейду к теме видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите видео до конца и, если есть вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Итак, поехали. Что такое пульсовые зоны? Пульсовые зоны – это определенный диапазон частоты сердечных сокращений за одну минуту для определения нагрузки на наш организм. Грубо говоря, это количество ударов нашего пульса в минуту. Почему именно пульс? Пульс является индикатором или датчиком тех нагрузок, которые испытывает наш организм, точнее, как он эти нагрузки переносит. Если взять двух разных людей – и они будут выполнять одну и ту же работу, то пульс у них может отличаться. У более тренированного пульс будет меньше, у, более, у менее тренированного пульс будет выше. Это будет означать, что данная работа для менее тренированного человека более сложна. И пульс нам об этом как бы дать знать тем, что он подпрыгнет выше. Собственно, пульсовые зоны – это шкала измерения нагрузок на наш организм. Она используется в э, непосредственно тренировках и применяется к, к, к контексте тренировочного плана. Об этом поговорим немножечко дальше сейчас, перейдем непосредственно к самим пульсовым зонам и поговорим о том, какие они бывают и что каждая из них означает. Отправной точкой отчетов в пульсовых зонах является значение максимального пульса у человека. Понятно, что у каждого они разные, чуть-чуть дальше я расскажу, как определить максимальный пульс именно для вас. Вот, просто сейчас, чтобы вы это понимали, потому что мы будем вычислять или определять пульсовые зоны, исходя от процента, от максимального пульса. То есть максимальный пульс это 100%, соответственно, все, что будет ниже, оно будет распределяться по определенным пульсовым зонам. Итак, первая пульсовая зона это восстановительная пульсовая зона или зона легкой активности. Здесь э, пульс колеблется от 50 до 65% от максимального. А в этой зоне происходит, как правило, восстановительная тренировки и разминка, которую вы делаете. То есть это легкая активность. Организм не испытывает каких-либо сложных нагрузок. Следующая пульсовая зона это жиросжигательная зона. Она так называется именно потому, что именно уже при этой частоте, при, э, при этой частоте пульса организм начинает включать то есть работать таким образом что начинает максимально эффективно поглощаться жиры сжигаться жиры, то есть анаболические процессы начинают происходить определенным образом и организм, все наши жировые запасы начинает в этом режиме сжигать, естественно если вы проделываете работу достаточно длительной, длительно по времени для того, чтобы у вас что-то сгорело следующая зона, следующая зона это аэробная зона, вот в этой зоне Забыл сказать о том, что в жиросжигательной зоне у нас пульс колеблется от 65 до 75% от максимального. Следующая зона, как я уже сказал, это аэробная зона. В аэробной зоне наш пульс колеблется от 75% до 85%. Это уже зона такой хорошей нагрузки, это условно развивающая зона, в которой у нас растет мышечная масса, добавляется скорость, то есть растут наши физические показатели. Следующая зона это анаэробная зона. Здесь есть между аэробной и анаэробной зоной есть такое понятие как панно, порог анаэробного обмена. О нем я тоже расскажу немножечко дальше, сейчас просто запомните. Это тоже очень важный показатель, особенно для бегунов на длинные дистанции. Итак, анаэробная зона. То есть в этой зоне у нас пульс уже колеблется от 85 до 95% вот максимального. То есть это уже такая предельная зона, физических нагрузов, которые человек не может провести много времени ну и соответственно следующая последняя пульсовая зона это зона максимальной нагрузки где у нас пульс от 95 процентов прыгает до максимально возможного результата до максимально возможного своего возмещения. в зоне максимальной нагрузки и анаэробной зоне туда лучше если вы не профессиональный спортсмен то туда без необходимости без тренера без каких-то специально подготовленных планов лучше не залазить, потому что это может быть небезопасно для вашего здоровья. Итак, мы с вами прошлись по пульсовым зонам, разобрали, какие они есть. Я напомню, это восстановительная зона 50-65% от максимального пульса, жиросжигательная зона 65-75% от максимального пульса. Аэробная зона 75-80% от максимального пульса. Анаэробная зона 85-95% и зона максимальной нагрузки 95-100%. Теперь переход между аэробной и анаэробной зоной. Есть такое понятие, как панно «порог анаэробного обмена». Что это означает? В процессе тренировки, условно, когда вы начинаете наращивать обороты, пульс у вас начинает расти, есть определенный порог, при котором ваш организм может работать... С помощью того кислорода, который вы вдыхаете через легкие, который поступает поступают вас непосредственно через легкие. Но чем больше и чем быстрее мышцы работают, тем больше кислорода ему надо. И наступает такой момент, когда ему кислорода, который поставляется из легких, не хватает. Тогда он начинает использовать кислород, который есть в мышцах. Вот тот момент, когда э, организм переходит на использование на сжигание кислорода, который есть в мышцах, вот это и есть порог анаэробного обмена. В чем здесь фишка? что это, условно, та, вот, такой некий максимальный предел, при котором вы можете максимально эффективно работать. То есть, чем после этого, чем быстрее вы начинаете бежать, тем больше кислорода сжигается в мышцах. И, соответственно, продуктом, как бы результатом того, что кислород используется из мышц, а не из легких, является активное выделение молочной кислоты. Когда вы бежите ниже уровня пано, то вот молочная кислота, она организмом перерабатывается и выводится. И вы не чувствуете... И как понять, что вот идет накопление молочной кислоты? У вас начинает резко расти усталость возрастает усталость и начинается боль в мышцах это означает что вырабатывается молочная кислота То есть, ниже этого порога организм ее успешно перерабатывает и самостоятельно в процессе физической нагрузки утилизирует и выводит вот здесь за счет того что кислорода с легких уже не хватает и идет распад кислорода в мышцах организм уже не справляется и не успевает выводить продукты распада соответственно в таком режиме он может проработать определенное количество времени намного меньше чем если он работает на кислороде, который поступает через легкие. Соответственно, и вот этот порог является неким индикатором вашей физической выносливости. Соответственно, чем он выше, этот порог, то есть чем больше вы времени в нем можете провести, тем лучше. Отдельно, есть специальные тренировки, которые рассчитаны на поднятие пано. Если будут, будет необходимость, напишите в комментариях, я на эту тему запишу отдельное видео. Итак, что такое пано, мы с вами разобрались. Теперь я еще обещал объяснить касательно, как измерить ваш максимальный пульс, если вы его не знаете. Для этого не обязательно там, сломя голову бежать там, 5 или 10 километров. Есть некая усредненная формула, которая выглядит следующим образом. Вам нужно взять цифру 220 и от этой цифры отнять свой возраст. К примеру, если вам 30 лет, то ваш максимальный пульс будет, согласно этой формуле, 190. Понятно, что это очень усредненная формула, понятно, что тут погрешность. Если вы более тренированный, то максимальный пульс, скорее всего, у вас будет выше, если менее, то ниже. То есть эти параметры могут колебаться, но для того, чтобы можно было оттолкнуться, это 220 минус 30. От 220 отнимаем ваш возраст. Если вам 30 лет, то отнимаем 30 таким вот образом. Теперь смотрите, что с этими пульсовыми зонами, соответственно, делать? Пульсовые зоны – это условно, как некий фарватер или направляющая линия в нашем тренировочном плане. Когда вы готовитесь к какому-то забегу, к какому-то старту, в большинстве случаев вы используете тренировочный план. И в каждом тренировочном плане есть различные тренировки, которые направлены на развитие скорости, на развитие выносливости. Те же тренировки, которые направлены на развитие панов. Соответственно, вы согласно пульсовых зон определяете, где, где какая тренировка. К примеру, тренировку на скорость вы проводите в аэробной или на уровне PANO. Восстановительная тренировка после сложной тренировки вы проводите в легкой восстановительной зоне. То есть, если у вас тренировка на выносливость, вы можете ее проводить, у вас длительный забег вы можете ее проводить. Там в зависимости от уровня вашей подготовки либо в жиросжигательной зоне, либо в аэробной зоне. Соответственно, пульсовая зона это как некий форматор вашего тренировочного плана. Если у вас нет тренировочного плана, или если вы впервые слышите о том, что есть тренировки разной направленности, в описании под этим видео есть ссылка на ролик, в котором я подробно об этом рассказываю. Итак, друзья, о пульсовых зонах все. Еще один важный момент тоже в описании под этим видео. Есть ссылка на калькулятор, с помощью которого вы сможете рассчитать свои пульсовые зоны. Помните, что они будут приблизительны, но лучше знать хоть приблизительно, чем э, не иметь вообще никаких цифр. Еще важный момент, если, если у вас нет гаджетов для измерения пульса в процессе тренировки или после, то вы можете это делать абсолютно простым способом, с помощью секундомера и вот руки. Вы после того, как вы пробежали, то есть можете делать замеры в процессе, если вы нащупаете свой пульс и сможете на ходу а, увидеть циферблат и засечь, вам нужно нащупать пульс у себя на шее, почему на шее, потому что он тут очень хорошо чувствуется, особенно если вы проделали определенную нагрузку. А, нащупали пульс. Засекли 15 секунд, посчитали количество ударов за 15 секунд, умножили на 4, получили пульс за минуту. Очень рекомендую это делать, даже если вы не профессиональный спортсмен, раньше такого не делали, пульс будет вашим показателем как бы, наращивания эффективности и ваших результатов помимо дистанции. Вы будете видеть, что нагрузка при одной и той же работе будет постепенно уменьшаться, если вы будете правильно тренироваться. Итак, друзья, на этом все. Если видео было полезное, ставьте лайк. Задавайте свои вопросы в комментариях и до новых встреч!